Привет, друзья! Я Андрей. Я Алиса. С вами проект «Мой формат». В начале 20 века лишь в 38 городах России работали небольшие частные и городские электростанции. Число этих продвинутых городов ходило и Казань. Но электроэнергия была очень дорогой. Один киловатт стоил 30 копеек. За эти деньги можно было купить килограмм свинины. Поэтому в большинстве домов для освещения использовались керосиновые лампы. Сегодня мы расскажем, как электричество перестало быть роскошью, по крайней мере, для жителей Татарской Республики. Первая казанская электростанция заработала в 1895 году. Находилась она на площади Свободы. Она проработала до 1926 года. Сейчас здесь стоит здание Госсовета Республики Татарстан. В 1920 году в Татарии было уже более 10 электростанций, но их мощности не хватало. К концу 1920 года комиссия подготовила план электрификации РСФСР. В том в 650 страниц текста с картами и схемами электрификации районов. В годы Гражданской войны правительство под руководством Владимира Ленина поставило задачу. Электричество должно быть доступно в каждом уголке страны. В начале 1920 года создали ГОЭЛРО – Государственную комиссию по электрификации России. К ее работе привлекли 200 специалистов. Вторую электростанцию в Казани начали строить еще в 1914 году. Но из-за революции и Гражданской войны работы остановились. Но по плану ГОРЛО стройку возобновили. В июне 1925 года на берегу озера Кабан заработала электростанция имени третьей годовщины Татар-Республики. Она вырабатывала больше 5000 киловатт. Это много. Здание электростанции не сохранилось. В нынешний театр имени Камала стоит на ее фундаменте. В 1930 году началось строительство Казанской ТЭС-1. Это теплоцентраль, электростанция нового поколения. Она вырабатывает не только электричество, но и тепло. Если очень коротко, то ТЭС работает так. В больших котлах нагревается вода. Пар от нее проходит через турбогенераторы, где вращает лопатки. Так образуется электрический ток. Горячая вода по трубам попадает в жилой сектор, а также водопровод и систему отопления. Казанскую ТЭЦ-1 строили в сложных условиях. Основной фигурой на стройке был Грабарь. Это человек с лопатой, который копал землю и сам же выводил ее на тачке. Киркой и лопатой все добывало строилось. После строительства ТЭЦ у нас пошло строительство и как раз и сетевых компаний, то есть вот эти первые столбы, свечки, как раз в свое время назвали, и пошло именно внедрение всего света по улицам города Казани. Казанская ТЭЦ-1 заработала в 1933 году. Ее мощность – составила 20 мегаватт электричества, которое дало энергию Казанским заводам, городским улицам и городу Зеленодольск. Появление СЭС-1 послужило началом развития больших предприятий в Казани. На сегодняшний день мощность этой электростанции увеличена 20 раз. Днем рождения татарской энергосистемы считается 25 июня. Именно в этот день, в 1931 году, было создано управление государственных электрических станций ТАССЭ. Татэнерго. Начало использовали постоянный ток. Воздушная линия постоянного тока обходилась очень дорого. Переход на переменный ток давал громадную экономию материалов. Благодаря высокому напряжению энергия передавалась на большие расстояния. Новые электростанции дают энергию социалистическим предприятиям Казани. Вот одна из них – теплоэлектроцентраль имени товарища Сталина. Недалеко то время, когда строящиеся предприятия Казани начнут получать дешевую электроэнергию с Куйбышевского гидроузла. Вскоре в северной части Казани началось строительство ТЭС-2. В 1932 году здесь закладывались первые цеха авиационного предприятия для выпуска бомбардировщиков и моторов к ним. Первая очередь запустилась в 1938 году. Так что ТЭС-2 можно назвать станцией-ветераном. Ну, если говорить кратко, то основной задачей станции является надежное теплоснабжение и электроснабжение города Казани. В 1940 году 90% домов в Казани было электрифицировано, но началась война. Были установлены твердые лимиты энергопотребления для каждого предприятия. Население тоже ограничили. 5 киловатт часов в месяц на человека. Чтобы уложиться в это ограничение, жители пользовались маломощными лампочками. О включении любых электрических нагревательных приборов не могло быть и речи. Несмотря на войну, в татарстанском поселке Уруссу построили новую электростанцию, которая с 1944 года стала обеспечивать потребности растущей нефтяной отрасли республики. В 1955 году электростанции татарии подключили к единой энергосистеме Советского Союза. Это значит, что электричество, произведенное в Казани за долю секунды могло достичь до потребителей Урала. Появление Куйбышевского водохранилища – одно из главных событий ТССР. После расширения Волги в 1963 году был принят в эксплуатацию блок номер один – Заинская ГРЭС. В 1963 году началось строительство Нижнекамской гидроэлектростанции, или сокращенной ГЭС – для строительства выбрали нижнее чечения Камы, недалеко от города Набережная Челны. Через два года Нижнекамскую ГЭС объявили ударной комсомольской стройкой. Благодаря ГЭС Набережные Челны стали развиваться как город. Завод КамАЗ построят позднее. Строительство ГЭС было первично. Правда, здесь до этого был город небольшой, население 35 тысяч. Тем не менее... Все началось с ГЭС. А уже в дальнейшем, из-за того, что здесь база строительной индустрии была уже развита, как раз и КАМАЗ, строительство КАМАЗа началось на этой площадке. Реку Каму перекрыли плотиной. Сюда проходит через нее, через специальные шлюзы. Рядом расположена автомагистраль. Плотина – это и есть Нижнекамская ГЭС. Уложено 2 миллиона кубометров бетона. Почти там без 30 тысяч. Ну, представьте себе, это огромная цифра. В 1979 году был произведен курс первого гидроагрегата. В Дании ГЭС их 16. Гидротурбины вращает вода реки Камы. Она чучет постоянно, благодаря разнице высот до и после плотины. Это главная схема ГЭС. Сейчас из 16 гидроагрегатов работают 13. Нижнекамская ГЭС вырабатывает 1 миллиард 800 миллионов киловатт-часов в год. Это огромная цифра. Первые попытки создания высшего учебного заведения энергетического профиля в Казани были в 1930 году. Тогда был открыт Казанский энергетический институт. В первом наборе было принято 110 человек. Учились по двум специальностям. Кей проработал всего 5 учебных семестров и был закрыт в 1933 году. Но все же ВУЗ успел сделать несколько выпусков. В 1968 году в Казани был открыт филиал Московского энергетического института. Казанским энергетическим университетом ВУЗ стал называться с 1999 года. 50-летию ВУЗа открыли музей. Здесь представлены просто уникальные экспонаты. Это амперметр, который представлен перед вами, вы его видите. По этому прибору 1930 года выпуска готовили будущих энергетиков для энергетической промышленности нашей республики и нашего государства. Алиса, ты еще не решила стать инженером-энергетиком? Нет, Андрей, мне нравится телевидение. Люблю рассказывать зрителям моего формата интересные истории. Но без электричества мы бы не смогли делать программу, а наши зрители не могли бы посмотреть мой формат. Не забывайте заряжать гаджеты. Скоро мы вернемся к вам с очередной интересной историей. Пока-пока!